На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Всем привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже 5 лет и рассказываю о Португалии на своем канале. В этом видео я хочу поделиться с вами нашими правилами жизни в стиле минимализма, которым мы с Алиной пришли в течение почти 20 лет самостоятельной финансовой жизни, из них 5 лет жизни в Португалии куда мы приехали без особого плана в 2014 году. Сразу хочу сказать, что такой подход может показаться кому-то неприемлем. И это нормально. Еще хочу сказать, что мы не чувствуем дискомфорта, угнетения или недостатка в чем-то. Мы абсолютно счастливы и почти уверены, что все делаем правильно. Я собрал 25 пунктов того, как мы экономим деньги. Поделитесь своими методами экономии в комментариях. И лайк. Тоже с вас. Первое – это обстановка в квартире. Когда мы переезжали в эту квартиру, здесь не было никакой мебели. Мы купили только то, что действительно планировали использовать. Помимо сэкономленных денег, это дает больше пространства и помогает соблюдать чистоту не только в доме, но и в голове. К тому же всегда может случиться так, что вещи надо будет раздавать все здесь переездом как мы это уже делали в Киеве в 2014 году. Мы всегда экономим воду. Например, принимая душ, мы всегда отключаем воду, пока моемся, и включаем только для того, чтобы смыть мыло. Точно так же мы делаем, когда чистим зубы. Более того, когда мы включаем горячую воду и ждем, пока сольется холодная и пойдет горячая, холодную мы набираем в ведро, чтобы потом слить в унитаз, например. Мы всегда отключаем свет в комнатах, где никого нет. Иногда к нам приезжают гости, и я вижу, как ребята оставляют свет комнате на кухне и в других местах где никого нет просто нет привычки следить за этим а у нас есть из одежды мы покупаем только необходимые вещи и не гонимся за модой и обновками так вы можете меня видеть в этом худе сегодня год назад и скорее всего через год тоже мы покупаем только качественные вещи которые стоят дороже но и служат в разы дольше вещи мы покупаем только в сезон распродаж Покупаем несколько джинс, кучу футболок и несколько пар кроссовок, например. После этого полгода или год мы даже и не думаем о новых покупках. Помимо покупок в сезон скидок, мы стараемся покупать вещи онлайн. Так они стоят еще дешевле. Многие боятся таких покупок, потому что размер может не подойти. Но магазины готовы принимать посылки назад бесплатно. Так вы можете заказать хоть 10 пар обуви, выбрать одну, а 9 отправить назад бесплатно. Продолжение темы покупок. Мы не рассматриваем поездки в торговые центры как вид отдыха. Шопинг не доставляет нам удовольствия. Поэтому мы не ездим в гипермаркеты а погулять. Соответственно, не делаем спонтанных покупок. Когда мы покупаем продукты, мы отдаем предпочтение торговой марке сети супермаркетов, в которой делаем покупки. Здесь практически всегда мы ходим в магазины пингодозы. Поэтому покупаем их товары. Они дешевле и, как нам кажется, ничем не отличаются от брендовых. У нас очень простой рацион. Рис или макароны, мясо или рыба – обычный салат из овощей. Мы не покупаем ингредиенты, которые не используем. Конечно, это еще связано с тем, что ни я, ни Алина не любим готовить. Есть продукты, которые мы покупаем всегда. Например, кофе, овсянка или изюм. Когда эти продукты продаются со скидкой, мы покупаем сразу много, например, на полгода. Мы никогда не выбрасываем еду, Кроме черствого хлеба, наверное. связано это с тем, что мы никогда не готовим больше, чем надо. К тому же на кухне нет всяких соковыжималок, фритюрниц, тостеров и других приборов, которые используются раз в год, а то еще реже. Когда мы едем в офис, мы берем кофе с собой в термосе, просто завариваем несколько чашек кофе в домашней гейзерной кофеварке, наливаем в термос и берем с собой. В офисе мы любим перекусить что-то из снеков или шоколада. Покупаем мы их в супермаркете, а не в офисном автомате, где они стоят в разы дороже. Например, я люблю шоколад. В Литле иногда продают шоколадки с лесными орехами за 69 центов. Тогда я покупаю их сразу 20 штук на несколько месяцев и уношу в офис, мы всегда берем с собой воду. В Португалии мы пьем воду из-под крана, поэтому всегда набираем ее в бутылку, когда куда-то идем или едем. Таким образом мы не покупаем воду, особенно в туристических местах, где она стоит в 5-10 раз дороже. Здесь мы купили недорогую и достаточно качественную машину, хотя и старушку. Где-то 7 лет назад я понял, что нет смысла гнаться за машинами, теперь я получаю удовольствие от вождения своей Audi 2004 года и не планирую ее продавать. Я не экономлю на обслуживании машины. ТО всегда провожу вовремя с заменой необходимых частей. Таким образом, я стараюсь предотвратить поломки. Всегда заправляю полный бак. Так я экономлю время и деньги на поездки до заправки. Я заправляюсь на заправках Ашан, Там дешевле. А так как она находится не по пути, мне надо ехать к ней где-то 5 километров. Если я оставляю машину на парковке, стараюсь оплатить стоянку через приложение. Так дешевле. Мы ложимся спать в 22.00 каждый день и просыпаемся в 6.40 или в 7.40 на выходных. В этом действии нет прямой экономии денег, но таким образом мы чувствуем себя здоровыми и полными сил в течение всего дня. Для этого нам не надо пить несколько чашек кофе, энергетики или делать еще что-то, мы просто проводим день с максимальной эффективностью. Чувак, вы живете как засохшие пенсы, нафига вообще так жить? Согласен, может показаться, что жизнь дерьмо и скукота беспросветная. Только мы этого не чувствуем. Нам не надо делать что-то особенное, чтобы получить дополнительное удовольствие или как-то приукрасить свою жизнь. Посмотрите мой Facebook и напишите мне, что я живу скучно и неинтересно. Мы не курим, хотя я курил до пятого курса и уже какое-то время не пьем алкоголь. С алкоголем, конечно, ситуация непростая, особенно в Португалии, где такое вкусное и доступное вино. Еще полгода назад я думал, что мне обязательно нужно несколько бокалов вина, чтобы снять стресс или напряжение. Теперь я понял, что это не так. Стресс можно снять и без вина. Несколько лет назад мы попробовали обмениваться жильем с ребятами из других стран. Таким образом мы посетили Рим и Аликанты в Испании. И там, и там мы встречались с нашей семьей. То есть нас было минимум пятеро. Если бы мы платили за жилье, оно обошлось бы минимум в 100 евро в сутки, скорее 200 Мы перестали праздновать праздники, как это было принято раньше, приглашать друзей, накрывать стол и так далее. Сейчас мы празднуем праздники вдвоем. И не обязательно которые празднуют другие. Ежемесячно мы оплачиваем медицинскую страховку и раз в полгода посещаем стоматолога. В этом, конечно, нет прямой экономии денег. Но с другой стороны, я знаю ребят в нашем возрасте, которые вынуждены тратить несколько тысяч евро на стоматологию. Чувак, на что вы тратите деньги тогда? Зачем экономить? Ради чего? Ну, во-первых, мы не то чтобы экономим, мы не прилагаем к этому никаких усилий, мы не замечаем, что что-то не покупаем или за что-то не платим, это происходит органично, это такой стиль жизни, во-вторых, мы инвестируем сэкономленные деньги в наш проект visportugal.com или в создание видео на этом канале. Немного откладываем в акции на будущее. Вопрос же не в расходах, а в эмоциях, что человек получает вследствие этих расходов. Наши положительные эмоции от того, что мы инвестируем в будущее намного выше, чем от покупки новой машины, например. А я покупал уже несколько. Не то. А для отдыха и перезагрузки мы ходим к океану. И такой прогулки часто хватает, чтобы перезарядиться и ощутить положительные эмоции. Вот так и живем.